«Привет, народ! Вещает Антон. Соскучились?» «Я очень. Настал тот момент, когда мы снова здесь собрались, чтобы посмотреть на крутейший транспорт. Я хорошенько порылся в интернете и подобрал безумно крутые штуки, которые точно останутся в вашей памяти». Если хотите побыстрее начать, то обязательно запаситесь сладостями и чаем. Также проверьте подписку на канал, обязательно поставьте лайк. Буду очень рад, если вы найдете минутку и напишите в комментариях свое мнение о чем-нибудь из ролика. И не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Что ж, поехали! Red Bull теперь не только окрыляет, но и отлично помогает кататься по воде. Перед вами реально крутая тачка, как-никак целых 900 лошадиных сил. Мне очень нравится, что это не обычный водный транспорт, типа катамарана, а реально необычная штуковина. Транспорт очень эффектно рассекает по воде, да так, что брызги летят во все стороны. Дизайн тоже невероятно крутой. Особенно мне нравятся эти огромные шины. В самом начале я сказал про Red Bull. Думаю, многие поняли, почему именно он. Если нет, то посмотрите на эту машину внимательнее. Да ней нарисован тот самый красный бык. Формула 1 для детей – это прикольно.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 «Ух, боже мой, давно мы не смотрели на что-то очень старое и странное. Вот и пришел тот момент. Перед вами трактор, который дымит и пыхтит во все стороны. Переубеждайте меня, сколько влезет, но такой транспорт точно не останется незамеченным на дороге. Такая штука реально напоминает паровоз, а иногда и вообще похожа на какое-то очередное чудо из Хогвартса. Если смотреть на эту штуку сбоку, то откроется вид на различные механизмы, шестеренки, что выглядит прикольно».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 Этот мотоцикл явно вышел из мемов про людей невысокого роста. Он просто гигантский, настолько, что даже становится пугающим. Кстати, тяжело его назвать мотоциклом, поскольку у него все таки три колеса. Посмотрите, там сзади два огромных колеса. Ну, в принципе, это понятно, ведь на двух вряд ли бы получилось нормально балансировать, а плюхаться на асфальт с такой высоты – так себе затея, честно говоря. Очень непривычно видеть что-то настолько огромное. Интересно, где они такие огромные детали вообще нашли? Вряд ли такое в магазинах продают. Ну или я просто чего-то не замечаю. В целом круто. Уверен, водитель чувствует себя реальным королем положения. Там только одно сиденье, поэтому правда можно сидеть как царь. Перед вами школьный автобус. Да, именно он. Но не спешите ужасаться. Это просто дизайн монстра трака Конечно, никто не возит американских школьников на этом вопиющем ужасе с огромными колесами. Но стоит признать, что выглядит очень даже забавно. Реально.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 Думаю, если бы все родители учили своего ребенка необходимым вещам с малых лет, то несчастных случаев было бы меньше. Что ж, давайте пойдем дальше. Перед нами судно «Скат» на воздушной подушке, выпущенное в 1986 году. Старенькое судно стоит 3100 долларов. Как я понял, транспорт отлично работает как на суше, так и на воде. На самом деле это круто, думаю, я бы себе такой хотел.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 Фух, просто посмотрите на этот мощный мотик. Мне безумно нравится, настолько он яркий. Много деталей и красного цвета, достаточно большой размер, офигенный внешний вид. Это я описываю мотоцикл, который перед вами сейчас. Кстати, я не совсем понимаю, сколько колес. Они либо очень толстые, либо их там просто несколько. Что-то склоняюсь ко второму варианту, но я не уверен. Боже мой, вы видели что-нибудь необычнее этого? Я вот нет.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Ильяр Галиев. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи! И всем пока!